Здравствуйте, уважаемые зрители канала «В поисках легкой жизни». В этом видео вы узнаете о мифах о биткоине, а также получите опровержение этих мифов. Вокруг биткоина, который существует уже почти 10 лет, витает множество негативных слухов. Основная причина для них проста – люди не до конца понимают его суть. Давайте попробуем выяснить, есть ли повод для столь откровенной нелюбви и рассмотрим самые популярные мифы о биткоине. Первое: Биткоин – это валюта террористов. Существует мнение, что при помощи криптовалют и биткоина в частности осуществляется финансирование террористической деятельности, не выводя ее из тени. Такое мнение безосновательно. Терроризм появился гораздо раньше биткоина, а финансирование группировок осуществляется в фиатных деньгах отследить теневые потоки которых достаточно сложно. Да, биткоин предоставляет новую степень анонимности, однако сложности с его использованием отпугивают террористов. Второе. Биткоин – старая, давно известная всем финансовая пирамида. Пирамида – это многоуровневая схема, которую поддерживают первые инвесторы. Именно они, если повезет, и сорвут куш так как доход со всей структурой будет существенным, но миллионы людей, получивших пусть и минимальные доходы от криптовалюты, не являются этими первыми вкладчиками. Устойчивость и успешность, то есть доходность пирамиды, зависит от первых инвесторов, а от майнеров и трейдеров не зависит ничего. Доход от криптовалют определяется колебанием спроса и предложения. Третье. Биткоин – это игрушка для взрослых. В то, что криптовалюта в ближайшем будущем станет основой для абсолютно новой экономики, верят немногие. Однако правительства многих стран считают вполне допустимым такое развитие событий. Вспомните, что говорили об интернете и мобильных телефонах всего 20 лет назад. 4. Биткоин недолговечен, как мыльный пузырь. Волатильность криптовалют, в том числе и биткоина, неоспоримый факт. Однако с активами ничего не происходит. Они не лопнули и не исчезли. Биткоин практически рухнул с высоты в 20 тысяч долларов, но остановившись на отметке в 7 тысяч, снова начинает расти. Весомый аргумент. Вполне как и повод утверждать, что пузырь биткоин не лопнет до тех пор, пока к нему есть интерес, порождающий спрос. Итак, мифы и негативные высказывания в адрес биткоина основаны на домыслах людей, не интересовавшихся его развитием, и имеют под собой слишком зыбкую почву. В этом видео вы получили опровержение на многие мифы, которые связаны с биткоином. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под нашими видео и погружайтесь в мир криптовалюты вместе с нами. Спасибо за внимание. Пока.